после чего даем фаршу отдохнуть минут 15-20 прошло 15 минут смачиваем руки водой и формируем из фарша небольшие шарики дополнительно отбиваем их в руках и придаем форму котлетки затем разогреваем сковороду с подсолнечным маслом Масла должно быть столько, чтобы оно доходило до середины котлет. Выкладываем туда наши заготовки. И жарим на среднем огне с двух сторон до образования румяной корочки. Вот и все, Сочные котлеты из свинины готовы! Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.